Держу. Вижу конвой. Девять единиц. Занимаем боевую высоту 50, скорость 250. Приготовиться! Взброс! Два стрелка за последнего вылета. Чертовщина какая-то. Не находишь? Я хочу выехать. Тебе нет вопросов, капитан. На место хвостового стрелка в твоем экипаже теперь считается проклятым. Завтра у них последнее занятие. Послезавтра выпуск. Выбирай. Со мной поедешь. 36 бомбардировщиков готовы к третьему перелету. А если полет на высоте более тысяч метров? Уверен, что все могут такое выдержать. И долго придется лететь. Долго. Будем бомбить Берлин, ребята. Товарищ капитан, за меня не переживать, Не убьют меня, я ж везучий. А я не переживаю. Машины старые, моторы все изношены. Вообще до Берлина не летят? А вдруг не вернемся?